То есть ты хочешь сказать, то что это пришелье, который хочет завоевать планету? Ладно, Тики, уже достаточно поздно, может, надо пройти, пойти на прогулку вечернюю. Помнишь, Тики? Макароны чуть-чуть поем. О, Бобик, привет. ты что, в город вернулся? А нет, погоди, сейчас. Почну. О, привет. Луко, привет. Привет. Так, пойдем, что-ли, погуляем? Потому что ну, прогулку И... нужно в вечерине, чтобы спать хорошо. Прогуль погулять надо. Здравствуйте. Привет. О, Дедма Дед Марус. Дед Марус. Вам мне холодно? Этот, этот, это, зато еще продает, а это с помощью купона, три игрушки. Получается да, какая денег? красивая елка, просто я-то бы так бы любовался елкой и фоном, и звездами, всем бы любовался. Люб обожаю Новый год, но не люблю, когда холодно. Здравствуйте, Сабина. Холодно, как жить? Водоход. Пойдем в бутик этого Габриэла Греста. Пошли. Ну, не бутик, а что это? Я не понял. Магазинчик? Магазинчик. Тут, тут джед, джед. Так. О, разговаривающий оборотки. Он говорит. Он говорит, Здравствуйте, Юли что... Он... Так, здравствуйте. Что вы прода... Вы мой топор продаете? Правда, <зас> это золотой топор. Это топор Одри. Моя И сердечко кошелек вы... Одри. Моя сердечка не выдержит. А что они так дорого все стоят? Е моё я хочу... Хочу купить себе эту курточку. Е моё Но он... Ё-же... Так, ты не видел? Сердечко я куплю. Да. Что-то куртики всяких продаются. Тут очень много денежек нужно. Так, я хочу себе купить новую курточку. А почему? А почему тут написано что-то, но тут ничего нету? Куртка Фрумикс, САС, а что Куртка Филфил. Филфил, -фил, видимо, поделка какая-то. Смотри, видишь? Что-то ничего нету, смотри, тут ничего нету. Тут куртка тут Фил, вообще... а, тут Куртка, куртка Фрумикс, нету. Куртка Руар, Куртка, куртка САС. Куртка Одрива оригинал. Ее украли. Да, Воровке. похитили. А Короче, этот... я куплю себе О, вот, вот дед, вот. дед всякие головы продает. Вот так ну, вот. вот. Чтобы надеть котенок, по подарка. Подарочный Дед Мороз. Блин, а ну, кем бы мне быть? Хм. У меня есть М -м. отличный выбор. Так, мне придется Я... еще денежо снять, только чуть побольше. Миллионер. Ну шо, шо Миллионер. сказать. Да. Так, раз. Я на мандаринках. Ах, мне много денег придется снимать. Ну ладно, Я, в целом. Вся моя жизнь это огромные мандаринки. Дешево и вкусно. Ну, то, что дешево, прям не сказать. Ну, вот вот с вот. макаронами цены. Да. Цены. О -о -о, какая красивая голова у тебя. Да. Эксклюзив, да? Больше таких просто я не, а да. не видел. У меня что есть? Такая. Хочешь подарю? Блин? Эксклюзив. Подожди. Саша, эксклюзивная голова. Опа. Мороза. Давай я вот буду. Морозом, морозы этот, морозов ваги, морозов ваги буду. У меня mm -hmm. целых две головы. Ну, три было. Привет, отца. Теперь у меня две головы. Так. <служив> так. Ну, какой прекрасный парк. все таки сделали листва, так все красиво. Это тонкие деревья, а это жирные. Жирные. Mm. Даже деревья жирные. Так, давай, ладно, Луя, пойду спать. Давай завтра встретимся. Mm, давай. А то уже что-то поздновато. Вот. Здравствуйте, это я. Да, здравствуйте. Да, купил своего поистика. Да уж. Ладно, все, я спать. Так. -мо, что-то я так долго спал. Ешь, ролан! Ой, это кто? Это что Лука, тут? убегай! Там какие-то зомби! Значит, Паша лучше от них. Зомби. Ты тоже прячься там. Да, а, да, да. Давай. Так, быстрей. Моя голова. Моё, что с моим костюмом? Ладно. Моя Костюм это сейчас не самое важное. Нужно, нужно дождаться суперкота. Конечно, я... плохо то, что я не помню, кто такой Суперкот, mm -hmm. потому что мне пришлось стереть привет. память. Привет, кот. Кот, привет. привет. что-то костюм мой изменился. Да мой тоже. Что-то с утром проснулся, вот костюм изменился. Так, да. помнишь их? Это же вон те самые террорконы. Да. да. Но то -то я не... Знаешь, я... -то... Только, мне кажется, они не просто так. Ладно, давай с ними разберемся. Потом разберемся. Они же бессмертные, вроде как. Ну да, может, сейчас они ослабили как я не знаю. Но, по крайней мере, пока что... Ведь они те же самые... Они все равно больные. Ё-моё, дышь, ёшка-ролл... Ёшка-ролла. Может, на них попробовать? Не, бы... не, не стоит, Не стоит использовать свои силы на них. Пока что... Они, кстати, перестали быть такими сильными. Раньше они сильнее били. Я разузнала у своего... Своей... Своего квами... Утики, что это такое? Что за терраконы? Они взяты с кристаллом темного энергона. Вроде как-то так он называется. Энергон, это ну, тёмный. мы с ними быстро разобрались. Да, так. то легко. Я, я утром просыпался, их не было. Они, видимо, появились недавно. Ну, да, возможно, тот самый огромный робот еще не еще Возможно, он не ушел. Ну, Где-то еще. Так, кот, отправишься на патруль, хорошо, мне нужно кое-что будет проверить. Хорошо. Отправься на патруль, я кое-что проверю, и мы с тобой встретимся. Хорошо. Если так, то... Да -мо. моё Так. А, да, кстати, я забыл сказать. А, всем Да. Уже полсерии пришла. А, я такое всем привет говорю. Короче, у меня вот я, я получила от мастера Фу кнюк заклинаний. Так. -с. Тики? Где трансформация? Так, тики. Нам надо срочно с тобой кое-что сделать. Так. Тики, я пошел, сейчас приду. Так, у меня есть ключ, вот так вот. М -м, так, окей, да ладно, сейчас получится. И так, и да. Так знала ты, по такие же координаты были, были есть происходит сейчас на этом месте. Такой же заряд импульса. Тики, тики, давай! Тики, ты что обиделась? Давай, говори. Такс, Тики, давай. Наконец-то не прошло больше года, Тики. Да ёшка. Я ключ сломал. Ешь, корола. Такс, прием. Скот, кот, прием. Я получил, я и выяснил, где я делся. буквально в пару милях отсюда. Находился такой же энергией, как и здесь. Думаю, нам надо направляться туда. Отправляемся, поехали. Вперед! О, Кот, б... Ты перезарядил свой камень чудес, не использовал силы? Не, не использовал. Такс. Да, жалко то, что у тебя не оружие, как у меня. Ну ладно. Где-то здесь, -а. Ешкарала тихо! Е-мое. А это что? Кто это, это такой? Самый... Да нет, И это вроде самый... другой. Тот был серебряный, а это какой-то темный. А, это не тот случайно что-то там, который, из... на который мы, на которого мы шли. Он на какую-то муху похожий. Что это за муха? Ты да что такое? Ее шкарала. Это какая-то муха. Она еще жужжит мерзко ё мое северное, северное сияние. Она слепая, по-моему, немного. Не видит. Может быть, она... <связь> Ё-моё. Ё-моё! А, она какая-то зверь! Зверь, он, как, походу, вылечился. Кто? Возможно, <связь> это же робот. Возможно, он нас просто не видел. И настраивал... <связь> Что-то настраивал. ёж корола. Ух ты, у нас есть каток. Я правда это знала. Я правда знала то, что вы... я лечу бесконечно. Я тоже. Мне понадобится Возможно, супи... мо моё Возможно, ты просто феечка Винкс. Так. Я... Ёшка-рала. Он тоже летает, и ты летаешь. Вы все летаете. а, -а, -а. Он летает, не у него крылья есть. Да мо моё Ты тоже летаешь? Он меня cultivал. подкидывает воздух! Значит, не у меня, сейчас за я тоже летаю! Ах, ё-моё! Надеюсь, он... Не стал... Не дебил... Не деградировал... ё шкар собаку... Кливер, Да Лопата? И что мне с этой лопатой делать? Так, мы должны его задержать, кот, чтобы он не попал в этот э, в город. Поехали за нами. Е-мое, он заставил тебя обеда Ай, Нифига Нифига у тебя лопата. Он что он с Он что-то с деревом сделал. Он почему-то он, видимо не привык здесь находиться, поэтому ударяется об каждую, об каждую за фигулю ударяется. Да, вот ему... Слушай, если он попадет в город, то ты понимаешь, что, что он разрушит весь город. Нужно У меня да, осталось 44 секунды. Так. Погиб... Что вам сделать, как нам его победить? Я не знаю. Я попробую. Может, что-то сейчас год да из другого супер шанса выпадет. Я ё долго его задержать не смогу. У меня, а, у меня двадцать пять секунд, да? Леги. Так, пока здесь. Тики! Да ё Я пока здесь, да, здесь прячусь. Тики! Тут... Перевоплощаюсь! Тики! Он хотя бы Тики. не такой... Он хочет большой, но не сможет пролезть. Давай! Давай! Такс. А, здесь мне точно понадобится Телесман удачи. Меч. Буду надо а этот Миш сильнее. Так, кот прием. Он еще там не убежал. Да, он не убежал никуда. Попытайся сейчас применить на него катаклизм. Ладно, попробую. Он, он еще искажает, видимо, наши силы. катаклизм. Я даже не сколько на нем использую. Я даже не могу. У меня почему-то такое чувство, что мы в какой-то видеоигре. Все вись. нет. С очень а плохим, нас... мы... с интернетом дамлера мы играем в интернет дамлера. Да, один человек. Ё-моё! Вот он у нас, вот он у нас возвращает все время назад и назад. Так, виперен. Да, с У меня из супершанса выпал меч. Что, правда, он нас возвращает назад? Мы даже к нему подойти не можем? Я его ударить не могу. Чего говорить о -то том, то, что подойти? Ой. Ой, ой. ой Что? Это от катаклизма? Раз... От чего это чего? Это от моего Субершанса. Это... Ладно, пора все исправлять. Чудесный бак. Я... Мы победили его? Фух. Вроде как его уже... От него следов нету. Ну что это было-то? Нет, есть! Ёж-корола! Я же его в порошок стер. Может он так, так он нас? Но где он? Он пропал. пропал. Там что-то лежит. Ух ты ж, ай, голова. Это тот самый кристалл. Кот, видимо, ушел. Возможно, у него время тик так. Ладно, перезаряжу камень чудес. И разберемся с этим кристаллом. Вот как он восстал второй раз. Это темный кристалл. Всему виной вот этот темный энерго вроде как. Ну, объясните мне, что это был за жука робот Я думала, не они странные какие-то. Ладно. Тики! Так, там Дед Мороза сейчас мою личность узнают. Прием суперкод. Если ты слышишь моё сообщение, то я нашёл походу причину их возрождения. Перев... Так отправить сообщение. Перев... Перевоплощаюсь. Так с причиной мы расскажу позже. Тогда, когда уже все будет. Так. Или сейчас? Ладно. Ему напишу, чтобы мы с ним встретились на крыше Адрианы. Пока Адриана нет, уже я у него в комнате интересно. Тики, тики, давай. ё мо Ладно, кота видимо не будет. Потом с этим я скажу, мне сейчас лень. Пойду, пожалуй, я спать лягу, а то уже целый день про сражались с этим жуком. Ладно, все, я спать.